Угадайте! Угадайте с трех раз. Где Володя находится? Где? Володя, скажи, где ты? Озеро белое. Офигенное. Промо... Да. При... Ну что, я вам скажу. Сидим мы на этом озере, таскаем вот такую мелочевку Не понял, что, это не нифига. Не Что, такие же особые ставить? Смотрите. Что делать-то? Давай, на всякий случай бросим в банк. Сразу придет, сразу, сразу и ты. тащишь. Ну вот да. такой уже можно и на этот самый, такой уху, на этот на жерлицу. тебе а Вот моя первая щучка на. Да. Это Мозери. Как оно называется? Синее? Зелтое? Ну, какого-то цвета, да? Ну, не черное. А, белое. Вообще, прозрачное. Отпускаю тебя. Лови, почки не лови. Ух ты! Продолжаем наш репортаж. попер. поппер. Нашлепая. Ну на белом я на потихе стою но Во, только что у меня ушла щечка около тебя но я как-то даже не расстроился вообще замечательно озеро такое спортивное офигеть всем привет продолжаем снимать наш фильм поки вот, мешочки, в мешочки. Вовка решил поменять воблера хотя мы поняли так что на этом озере ловится на любую снасть главное ей попасть в пасть, пасть. у нас вова в таком сегодня рэпер модный в этом самом в такой этой вот, вот. вот. Да-да-да. Ну-ка, ну-ка что-нибудь. А. а, у нас бумбастик, да, бумбастик. Самая вот топка. Топ. Погода ставить жербить. больше здесь делать нечего. Опа. Промахнулась. Да заколебало уже. Волкой. Что-нибудь поймать. Да небольшая а больш... не у тебя, блядь, пацак возьми Так надо еще достать Так, так ты не ругайся так, ты возьми, О, -о, О, такая кешечка, давай, давай, давай Она у тебя забагрилась Эх ты, как... какая она возни, Хорошенькая такая <сорненькая>, а? да? Она уже с пацак снялась, с крюка Ну никого не было Вообще там какая-то коряга как раз и куда она не денется а живой. ну живой ну что работаю, вася опять опять она пришла вот нафига пил пил пил дорогу знает пять было да маленькая какая-то Заканчивается наш день на этом озере, какая-то хмурь, ветер поднялся, не знаю, над нами вроде бы тучи нету, но ветер есть, дует. А зачем ты столик собираешь? Сейчас просто лодку... Так мы ее перевернем. А зачем? В смысле? Будет. Зачем? А? Ну потом перевернём. Она сухая будет. Хорошо, ну, ладно. Меня Вова везёт. Он еще и курит. Гад. Да да да